Здравствуйте! Меня зовут Елена Цыганов, руководитель агентства горящих путевок Турбанжур в Киеве и Белой Цветки. Сегодня я снова в Турции, на дворе 16 октября. Погода до 30 градусов, вода 23-24 градуса. Нужно немножко привыкнуть при входе, а потом просто не хочется выходить. Потому бархатный сезон в Турции активный, продолжается. И успейте отдохнуть, побаловать себя, бар... э, побаловать себя теплым солнышком, теплым морем. Можно посетить разные экскурсии. Хорошие отели дают хорошие сейчас цены, не такие, как на высокий сезон. Поэтому потому... отправляйтесь в агентство Турбанжур. Я здесь до 30 октября, потому всех вас жду в Турции. До встречи!